Привет, хочу рассказать про очень классную штуку солнечные панели называется. Здесь такая конструкция. Это окно подарили мне окно, два окна подарили. Вот эти солнечные элементы, вот электрические заказал в Китае. продавец обещал что это прям вообще самые крутые солнечные элементы что они могут дать четыре с половиной вата обычно у солнечных элементов есть напряжение стандартное пол вольта значит в пике они должны давать 8 ампер даже 9 но поскольку это монокристалл, то значит в пике они будут давать, если солнце ровно на них светит. Ну и, и видимо это еще должно быть в космосе, где не мешает атмосфера. Может быть в таких условиях они дают 9 ампер. Очень много труда стоит, чтобы собрать эту панель вот эти дорожки пропаять очень сложно потом надо еще с другой стороны пропаять дорожки тоже сложно потом надо каким-то способом зафиксировать элементы на стекле я это сделал полосками герметика прозрачного следующую панель попробую заливать, как взрослые парни заливают ну и в промышленности тоже заливают это от чего позволит избавиться от вот таких вот накоплений грязи влаги все это мешает работе элементов после этого нужно вот здесь они в три ряда поэтому далеко расположены плюс и минус крайние значит спереди у них минус на лицевой стороне это значит у нас минус идет там с ближней сюда с задней стороны плюс выходит вот провода идут через диод на самодельный такой контакт терминал розеточка и вилочка вот, провода у нас идут сюда в коробку я запаял а, понижающий регулятор напряжения вот конкретно в этой коробочке он настроен, накручен переменным элементом на 5 вольт соответственно два наконечника у него на USB с помощью вот этой всей системы и вот этого понижающего регулятора я заряжаю телефон и павербанк и для этой цели вот эти панели подходят превосходно просто никаких вопросов нет могу заряжать даже несколько телефонов телефоны павербанка одновременно все это с этим вот вопрос закрыт дальше что еще было нужно было нужно заряжать аккумуляторы здесь в данном случае контроллер мне не очень помогает он он на данный момент используется просто как контакты просто присоединить вот эти два аккумулятора были куплены в магазине аккумуляторов по бросовой цене, можно сказать, за килограмм свинца. Этот совсем дохлый, он используется, можно сказать, исключительно для того, чтобы поднять напряжение достаточно. Этот более-менее какой-то живой, его можно заряжать. Вот. Дальше, после аккумуляторов... Идет здесь... О! Ничего себе, какой горячий. Может, его надо уже и отсоединить. Прям совсем горячий. Ой, очень горячий. А... Пожалуй, продолжу заряд в другое время. Значит, а... здесь что происходит? Два аккумулятора включены в параллель. Фу, последовательно дают там примерно 22 вольта которые сюда идут на другой понижающий регулятор напряжения который настроен на 18 с половиной вольт который требуется для питания зарядки мака у них там интересная схема есть у этих зарядок мака что непременно вот здесь вот в этом штекере есть слева направо с любой стороны земля ну то есть минус плюс 18 вольт средний пин это специальный контакт по которому Макс считывает серийный номер зарядки и отказывается заряжаться если серийный номер ему не нравится вот дальше то есть я могу заряжать аккумулятор один единовременно один аккумулятор потом когда у меня есть два аккумулятора я могу заряжать ноутбук это прекрасно Так, здесь картон порезан на маленькие куски и под небольшим прикрытием картон от росы мокнет. Здесь замачивается картон для того, чтобы потом постелить его куда надо для увлажнения почвы, для повышения плодородия. Червяки очень любят целлюлозу. Так, здесь зарядка для шуруповерта Риоби. Была тоже переделана немножко. Значит, хвост от зарядки обрезан. Вставлено сюда штекер. Гнездо, розетка. На три разъема провода не знаю зачем им понадобилось в этой зарядке три провода тащить причем здесь написано что на выходе у него от 14 до 18 вольт 450 миллиампер это неправда на самом деле у него на выходе три провода черный красный и зеленый между черным и зеленым 30 вольт между зеленым и черным 12 и 58 вольт и это как бы небольшой провал у меня есть переходник с понижайкой с солнечных батарей но вот этот разъем э Методом проб и ошибок я выяснил, что если дать напряжение на черный-зеленый 12 и там 6 вольт, то зарядка начинает работать. В принципе, несложно показать это. Но что значит работать? А это значит. Так, Здесь у меня розеточка чтобы брать ток солнечных панелей соединяем от телефонной соединяем сюда подсоединили теперь опять же мимо зарядного вот этого механизма просто провода вставлены туда же, куда приходит электричество от солнца есть розеточка для вот этого парня а здесь вшит в провод тоже понижайка на 12,6 вольт вот вставили и вот он показывает Моргает, горит красный, моргает зеленый, это значит вот что, что идет зарядка. Но в таком положении она простояла целый день, и ничего, не перестала она заряжать. Я делаю вывод, что не работает зарядка. Вот. Так что надо, чтобы сейчас остыл немножко вот этот парень и продолжить заряд ноутбука от аккумулятора вот такие дела то есть из трех насущных проблем по электричеству из четырех было четыре насущные проблемы по электричеству это Шуруповерт, самое главное. И вот эта проблема не решена. Пока что я не могу заряжать шуруповерт от солнца. Телефон, ноутбук и свет. Вот, со светом я даже не брался еще за это. Как только наступает ночь, у меня уже нет сил, я ложусь спать. Телефон и ноутбук заряжаются. Это прекрасно, здорово технические характеристики очень интересно мне было что же на какие вот что можно получить от этих солнечных батарей Значит, на них находится 15 фотоэлементов каждый якобы 4,5 с Возьмем. Ой. Попробуй зафиксировать телефон. Возьмем ближайшую панель. Вот эту. И померим вольты. Так, нам панель говорит. 8 вольт говорит панель. Что вообще очень неплохо для 15-то элементов. Можно было ожидать 7,5 вольт. Потом переключаем на измерение тока. Померим короткий ток с этой панели. Так. 1,3 ампера сейчас вот короткий ток да? но это надо учитывать что юг ровно там и панель туда направлена а солнце уже вот там время что-то в районе 8-9 часов сейчас в самый лучший момент я видел ток 5 ампер это значит, что панель выдавала Ух. там еще напряжение было чуть больше короче, 90 ватт получалось с двух панелей с вот этих двух окон. Ну, я считаю это победа. Потому что по заявленным производителям характеристикам, 90 ватт это очень близко к заявленному максимуму. Если их запустить в космос, под прямые лучи, то можно было бы снять только 135 ватт. Вот такие дела.